буду вместе. Этот с этой стороны, вот с правой с правой стороны для зрителя, яблоневые сады. Сколько гектаров у нас в общей сложности? 120 гектар. Запущенных садов. Ну пока там видно, что да, за садами никто не занимается, что между рядами проросли вон сосны. то поля от лесозащиты. Э, ну, настолько уже глубоко идут процессы, и даже если будет желание у кого-то появиться э, восстановить, то восстановление не подлежит уже, правильно? Проще будет срубить и сажать заново. Но это колоссальный, конечно, труд. Заново и не посадить. А заново тут все кручевать нужно, правильно, да? По сути, уже необратимые процессы, 120 wherever. гектар запущенной земли яблоневых садов. Для День у нас, он бригадир, который занимался и посадкой, и обработкой этих земель. Вот. Покинутая земля. Дядя Вене, а скажи, что было здесь до этого? До этого работали. Комбанями убирали яблок. Очень много яблок было. Тоннами давали. Сколько, да, приносили сады? Ой, сейчас точно не знаю со so 120 гектар, но ну, вообще все были, конечно, не яблоневые годы там, да? Сюда по 25 центнеров. Сколько? 25 центнеров. Да. С чего? С яблони. С гектара. С гектара. Да. 25 центнеров умножаем ну, на 120, 250, получается. 250-300 где-то. Вот так вот на рынке шло, да? На, на заготовку, на, рынок, на, на фермы. На фермы, на сферный на, ферму, на, ферму, на завод. винзавод, короче. На работал. винзавод, да, да, на на винзавод. Uh -huh. Все понятно. Винзавод. В бригаде у тебя сколько было в подчинении? 30. 30? Да. 30 человек справлялось? Сначала было 40 человек, сейчас потом стало 8 человек. Слушай, 30 человек. Силами 30 человек обрабатывалось 120 гектаров. Мы спешим работать, помогали. Помогали, да? да. Уже ну, основные наемные были рабочие, да? да? Смотрящие там. Трид человек от основной состав. Да. На, на сборах там уже помогали, заводу. Ну, мы и помогали там. дети он, да, на каникулах. Там, ага. и... Школьники, школа помогала. Ага, ага. Вот так вот берешь лопаточку. Сколько в ряду ялым? Девятьсот штук где Девятьсот в одном ряду? Да. Точно что ли? Ну, где-то 40 километров. 40 яблонь. Ну, так ближе к истине, наверное. 900 я тут не а, да, да. Силил. Берешь лопаточку метр 5, 5 на метр вокруг столба. И пошел. 8 на 5. Вот Делаешь лунку, рыхлишь землю, срезаешь э, молодые роски, у -у. чтобы она не, не зарасталась у кромвеля. И пошел 400 яблонь. Раз-ряд вернулся. Норма 30 штук, 30 штук. Ле сели, отдохнули. 30 штук, но 10 пацанов, там 10 девчонок. Фух. Взяли лопаточку и пошли еще раз туда, обратно. Я не знаю, там, ну, раза три мы, наверное, проходили за вот, полдня. Пол да. Вот, не ну, знаю там. Делаешь? И все, с настроением. Так, да. потом напрут еще, еще часа три там покупались. Пошли там на этот, Викторий подрали mm -hmm. на обратном пути. Все, счастливые вернулись до этих, до, до, до деревенских, до, где мы жили там по домам. Разъехались все. Молоко. Сено поворошили. Mm -hmm. Счастливые легли спать с утра с лопаточками на велосипедах. Доброе утро, страна.